Людей, кто давно о чем-то мечтал, но все время откладывал на потом. Да, когда-то я куплю абонемент в бассейн и пойду плавать. Да, когда-то я все-таки пойду и научусь танцевать. Сальса, вальс, танго. Когда-то обязательно. Да, когда-то я Я все обязательно это когда-то реализую. Но думаю, что сейчас вы как раз в этот момент понимаете прекрасно, что когда-то, может и не быть, да, что пришло время действовать здесь и сейчас. Вот этот вопрос «действовать здесь и сейчас» в первую очередь я задала сама себе. А что я вообще хочу и что я откладываю? и почему я это откладываю, и что я хочу сделать для себя, и что я хочу сделать для других. По идее, вот эти вопросы я должна была задать уже много времени тому назад, но сейчас как раз сложилась та ситуация, когда я стала задавать себе эти вопросы. И на первый вопрос, который я сегодня хочу ответить, это что я могу сделать сейчас, в данный момент, для других людей. И я поняла, что я со своей стороны, как коуч по актерскому мастерству, могу сейчас предложить тем людям, которые мечтали быть актерами, те, кто собирался раскрепощением заняться своим, своей свободой заняться, тем, кто мечтал э, побывать на курсах по импровизации. Те, кто мечтал изучить, а что такое манипуляция, а что такое э, логически размышлять, что такое входить в другой персонаж, что я могу сейчас предоставить таким людям руку помощи. И я решила... Э, Ровно неделю у меня будет проходить акции «50% скидки на обучение актерскому мастерству» – это первый мой курс, и «Обучение работы на камеру». Два курса, где я делаю 50% скидки. С 4 по 11 марта включительно вы можете реализовать свою мечту, вы можете узнать основу актерского мастерства. И даже если вы не мечтаете стать великим актером, но всегда хотели э, быть более свободным и раскрепощенным, убрать какие-то зажимы, то сейчас, друзья мои, у вас есть та возможность, тот момент сейчас наступил, когда надо вкладывать в себя, когда надо обратить внимание на себя, когда надо любить себя начать. Понимаете, что это все пройдет, это уйдет а вы останетесь, и сейчас нельзя терять время и позволять э, чему-то другому вмешиваться в вашу жизнь. Надо сейчас сказать, я хочу вложить время и деньги в себя, и я даю вам эту возможность. Э, не обязательно, что вы должны сейчас э, вот заняться работой на камеру да, или актерским мастерством, вы же можете взять другие обучения. То, о чем вы давно мечтали, вы можете э, начать действовать сейчас и реализовать свою мечту. И разве это не прекрасно? А, также, друзья мои, я лично, да, как я помогаю себе в данный момент, я давно хотела, мечтала, но все время откладывала занятия по тайскому боксу. Вот я все время хотела заняться тайским боксом. И я пошла сейчас заниматься тайским боксом. Почему? Во-первых, здорово сливаю там агрессию. Вот за целый день насмотришься, наслушаешься, в такой весь в негативном состоянии, пришел, грушу побил, и все стало хорошо. И ты приходишь, идешь домой с верой, светлое будущее что все таки оно наступит. И вот это самое, на мой взгляд, очень для меня очень полезная вещь. Я решила сделать для себя полезную вещь. Но также это полезная вещь и для того человека, кто предоставляет мне эти услуги. Ведь сейчас первое, что полетит, это, полетят, это услуги. Именно коснется их мы начинаем беречь деньги, да, вот, вот это на еду, на еду и вот это на еду. А на себя как бы, ну ладно, переживем. А сколько будем это переживать? Еще неизвестно. А так, если мы все дружно сейчас поможем вот этой сфере обучения и начнем вкладывать в себя, Понимаете, мы все в этом выиграем. Выиграете вы, потому что вы вырастите как личность. Выиграет ваш педагог, потому что у него будут деньги на еду, на оплату квартиры. Мы сделаем очень много полезного». Поэтому добро пожаловать ко мне на обучение по актерскому мастерству. Два с половиной месяца будет стоить в пакете Classic 16500, а в пакет Light два месяца обучения будет стоить 8 тысяч. И пакет VIP будет стоить вам 45 тысяч, 3 месяца обучения. Согласитесь, что это сейчас будет очень полезно. Работа на камеру будет стоить две недели обучения каждый день 9 тысяч 50%. Это я уже сказала, озвучила, со скидкой в 50% до 11 марта. И теперь у меня к вам, друзья мои, огромная просьба. Пожалуйста, поделитесь этим видео в своих соцсетях. Ведь, может, кто-то из ваших друзей давно об этом мечтал, но вот что-то его останавливало. Сейчас, я думаю, что ничего не может останавливать, ничего. Сейчас надо обращать внимание на себя, чем больше, тем лучше, и реализовывать свои мечты. Время пришло. Это самое классное время, когда вы можете реализовать свои мечты. Все, Всего всем доброго. Любите себя, уважайте и делайте хотя бы одно доброе дело в день для кого-то, задайте себе вопрос, а что я могу сделать для других? Чем я могу помочь другому? С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал.